Всем привет ребят, с вами Слай и сегодня мы найдем все головы на сервере Vine World И давайте же начнем Ну а начнем мы наши поиски с того, что отправимся к окраине данной карты На которой сможем найти вот такой вот отличный шелезнец вместе с одной из голов Дед Морозов Пролетаем чуть дальше и находим в одном из деревьев еще одну голову Возвращаемся и летим к одной из скал. Пролетаем еще чуть-чуть дальше и находим еще одну голову около мини-игрушки Далища, которая была спрятана вот в таком вот камене. Летим дальше и подлетаем к снеговику, который находится на месте мини-игры царь горы. Проходим еще небольшое расстояние и находим еще одного Деда Мороза на чердаке дома Продолжаем наши поиски и летим к одному из деревьев, на котором мы сможем найти домик на дереве Выходим из этого домика и направляемся к Деду Морозу, который был спрятан под сугробом Продолжаем наши поиски в подземелье, находим первого Деда Мороза около паркура И еще одного забытого в отделе с ремонтом Выбираемся из-под земли и находим еще один подарок на спавне. Используем наш эндерперл, поднимаемся сюда и находим того самого Деда Мороза. После этого направимся ближе к паркуру. Найдем тайник под водой, выберемся из нее и полетим дальше. Вытащим Деда Мороза из тюрьмы и отправимся к разделу Хэллоуина. И пролетим еще немножечко к водопаду, заходим в него и находим пару кроватей Подлетаем к призовому паркуру и по пути к нему находим вот такую вот замечательную елочную игрушку Летим еще немного и подлетаем к башенке на паркуре Поднимаемся в нее и находим того самого Деда Мороза Отлетаем немного от паркура и летим к дому из ТНТ Заходим в него и под лестницей находим еще одну голову. Ну а последняя глава Деда Мороз находится около паркура, однако собрать ее у вас не получится, потому что на данный момент она у нас не работает. Ну и на этом, ребятки, все. С вами был Слай, я надеюсь, что я вам помог. И если это так, то пожалуйста, скиньте данный ролик своим друзьям. А также не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Всем хорошего праздничного настроения, всем удачи и всем пока.